броня. Ну no, я там забрал одну. Да, да, да, он сейчас подымать будет, пойдем подрассужу. Ты что да так разговариваешь? Ты, на а ты же играть вообще-то да, зашел, это не твои <плотинка> пластинки, если и что. Пластинка. И зачем так с нами это а? Токсик. Ты лутаешь, ты, офиг... Вот ты шакал, пластилиновый а -а -а -а Хорошо, хорошо. На Ютубе потом зайдешь, себя послушаешь, как ты разговариваешь. А зачем я с тобой буду разговаривать? Я тебя на канал свой выложу, на канал Бобруха зайдешь, посмотришь потом.